Всем привет! А, небольшое дополнение к видео. На реке уже не было времени снимать. По поводу самой защиты. То есть в таком так. виде. Вот, в каком... Защита обычная. Шейл. И сейчас поменяем отверстие на трими. Стоит на первом. Скорость. При нашей общей загрузке, загрузка у нас килограмм где-то 250-300, да? собрали все наши И посмотрим, как поедем на этой скорости. Ну, а сейчас будет перекат, был достаточно мелкий, но воды сейчас много, возможно даже не цепанем. сегодня вернулся с реки 24 июня иди погуляй Машка иди, иди, иди. Кш -кш. то есть как некоторые там есть личности пишут такое крепление не годится надо вот сюда делать либо вообще вот сюда крепить то есть куча разных советчиков там. в общем вот что защитой смотрите винт я использовал 11 шага но про него отдельное видео там будет снято, общее, здесь не буду уже уточнять, оставил обратно, короче, девятый родной, вот он как был на предыдущих видео, добавилось только вот, замятина, это мы влетели в очень серьезную мель, вот что случилось с защитой, то есть выгнула этот лепесток, этот лепесток, но этот вроде целый, то есть сюда также попадали камни, вот в эти места, то есть можно посмотреть, для тех, кто в танке и у кого даже нет улыбочного мотора и пишут там комментарии, я их в принципе удаляю сразу, но ради потехи теперь буду оставлять, пускай читают все остальные. Вот так вот это сейчас все выглядит после этого веселого переката одного. Мы, к сожалению, так и не смогли пробиться. Там будет общий обзорный ролик, в котором я снимал, пытался поймать моменты с перекатами, но... Сначала на первых поступах, на первых, скажем так, 50 километрах вода была, была большая. А потом просто уже не успевал ловить моменты. На каких-то может быть там в роликах, не роликах, а в каких-то там видео моментах будет слышно стук. Одно мотора, но к сожалению вот. Просто решил показать, как в каком состоянии сейчас находится защита. То есть, ну, соответственно, здесь все целое. Удары приходились вот в эту часть. То есть. Этот вариант был покрашен полностью, то есть выгнула даже вот здесь вот, вот эту часть вон, выемка. Ну, соответственно, лопасти все погнуты, удары были сильные, серьезные на винте. Ну, зазубренно только я вот эту новую увидел. В принципе, все, остальное все, как и было, ставил. Почему снял один ствин, потому что при текущей загрузке, был не докрут 600 оборотов где-то по тахометру и соответственно не тянул вообще в итоге я его снял и поставил обратно на девятку но это в другом обзоре и по поводу крепления как оно делается здесь на самом моторе как это выглядит в принципе тоже все и так понятно ну и здесь вот тоже видно а ну вот, заметили кстати на самой защите может быть как-то видно так не видно в общем здесь удары приходились в основном вот в эту часть летал и на отмели и на песчанике и в конкретный перекат упирался в принципе вот все что было но этот момент я зашлифую может быть но здесь выбоина поэтому шлифовать здесь смысла нет зазубрину только это уберу и все вот так вот всем пока